Добрый день, уважаемые коллеги. Вот решили снять видео. Зачем видео, почему видео, вообще нужно ли это видео или нет. Снимаем в связи с тем, что вот, прошедший день, вчера, прошлый вторник, я на вебинаре познакомил с, всех, кто там присутствовал, с заключением. Одним. Заключение составлено рядом экспертов. И там было одно очень выдающееся заключение эксперта номер один. Не хочется ставить под сомнение квалификацию этого человека. Я хотел бы надеяться, что этим человеком управляли какие-то другие мотивы, а не просто безграмотность. Потому что вокруг проекта, вокруг вообще обмоток славянка совмещенных, столько уже легион, столько фантазий всевозможных и э, столько высказываний авторитетных экспертов, что уже создается впечатление о том, что никто не заканчивал советской школы, никто не получал нормальное образование из многих этих. Я не говорю исключительно о всех людях, но о тех, которые... вот несут какой-то откровенный бред и начинают искать темную кошку в темной комнате, где ее нет и не было и быть не может и не должно. потому что ну, вроде бы книги писаны для всех одни и те же читают одни и те же книги, но почему-то из одних вырастают специалисты, из других бандюки преступники, а иногда просто головотяпы. То ли не читают, то ли не разбираются. То ли тут действует поговорка, дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Вот где-то приблизительно так. Поэтому еще раз попытаемся попытаюсь разложить детально по полочкам, что такое эта технология, откуда берется экономия электроэнергии что возможно, что невозможно, где сказка, а где ложь. Ну что, начнем. Пойдем сейчас освободим доску Вот, да, вот мне снабдили таким этим приборщиком, который можно поносить. Да. Значит, что такое синхронный двигатель, из чего он состоит? Вот это статор. У него в обмотке статора есть обмотка. Вот он выполнен из меди. Внутри статора находится ротор. Вот он, ротор. Состоит из пакета электротехнической стали. Вот и замкнутая обмотка, беличья клетка. Ну и, соответственно, вал. Вот он состоит. Значит, ну вот если мы посмотрим на ротор, видно вот, другая конструкция. Видно, выступает алюминий, кольца короткозамыкающие. Вот, а непосредственно статор. Вот мы видим, у него есть пазы зубцы, в пазах лежит медь и так далее. Все это нужно для того, чтобы преобразовать электрическую энергию в механическую. Это основная задача, которую должен выполнять асинхронный двигатель. Естественно, он у нас сейчас без корпуса. Лежит. И, как всякое преобразование, это преобразование идет с какой-то эффективностью. Какую-то часть энергии мы подводим, какая-то часть энергии у нас теряется, какая-то преобразуется. Энергию мы подводим вот сюда, подсоединяем к электрической сети, вот через эти выводы. Какую-то часть энергии. Ну вот мы смотрим с вами. Вот, допустим, у нас с вами есть... Сейчас рандашик не работает, этот может будет работать. О. Есть какой-то коридорчик, вот, скажем, вот это, да, куда мы подаем энергию P1 подводим, и смотрим, значит, часть энергии у нас с вами ответвляется и уходит вот сюда, это энергия потерь на активном сопротивлении в меди. мы знаем, что любая обмотка обладает активным сопротивлением, из школы помню, а знаем, что любое сопротивление приводит к потере, к нагреву, это вот и пишем P меди, вот мы потеряли, да? у нас с вами вот этот ручеек стал чуть-чуть поуже. Да? Значит, потом у нас с вами еще часть энергии уходит. Куда? На железо. Железо теряется. Это называется потеря в стали. Ручеек стал уже. Вот, видите, вот, сечение здесь меньше. Дальше где у нас теряется? А у нас теряется Белящие клетки, да, это потери на алюминий здесь в холле, да. Вот коридорчик у нас вообще, ну сейчас, я слишком заузел, да, чтобы понагляднее было, сделаем вот так вот чуть расширим, да. Вот здесь у нас потерялась, мы еще проходим, и у нас ответвляется еще часть энергии. Это потери механические. Значит, откуда они берутся? Ну, во-первых, когда ротор вращается, тут стоят подшипнички. Воздух вращается, снаружи вентиляторы и так далее. П-механические. И последний теряется. Это здесь у нас идут потери дополнительные. И вот на выходе мы имеем всего лишь вот столько. О, сюда вниз. Это называется мощность P 2 это та мощность, которую мы получаем вот здесь на валу. По механической. Вот то, что мы можем использовать дальше для выполнения полезной работы. P2 мы можем также с вами записать, как P2 равняется. Обороты, умноженные на моменты, развиваемые на валу, и деленное на 9550. При этом мы получаем мощность киловаттах, если подставим момент, будем подставлять в ньютонах на метр, а обороты n мы подставляем с вами в оборотах в минуту. О, такая вещь получается. Как распределяются между собой все потери? Но ну, если машина правильно спроектирована, у нас потери с вами, где-то из всех суммарных потерь, если мы все это просуммируем, да, значит у нас по меди будут где-то составлять 30% от суммарных потерь, всех, всех потерь, 30%. По стали тоже где-то 30% процентов на нее идет, от всех суммарных потерь. вот Ну и с учетом тут тут по меди мы берем сразу по алюминию, по меди вот здесь, потому что медная клетка бывает алюминиевая, там как угодно, да, ну давайте напишем так, значит, по ротора вот так вот, ротор меди, тоже где-то 30 процентов или алюминий, да, сейчас мы напишем вот тут вот. Но она может быть и из меди выполнена, обмотка, тоже от суммарных потерь. Ну а дальше механические дополнительные, они уже не столь значительны, где-то в пределах 10%. Вот где-то приблизительно так распределяется. Теперь все говорят, а вот вы там пишите там. 30% экономии, а КПД КПД new, современных электрических машин где-то 0,8-0,96, да? Так вот вопрос, а как же 30 добавили, тут 0,3, да, это уже больше 100%. Ну, ребят, уважаемые, смотрите, в чем проблема. Естественно, что вот, если так рассуждать, это в корне неверно, потому что ничего не получится. Почему? Значит, это связано с тем, что вот эти вот все показатели, все вот эти вот показатели берутся для условия, что P-нагрузки, вот здесь вот на валу, равняется P-номинальной, равняется номинальной мощности двигателя. И если мы выполняем вот это вот условие, то вот это вот выполняется, и тогда, как говорится, ни о каких 30% речи быть не может, почему, потому что если мы с вами начнем уменьшать потери в меде, в стали, алюминии, механические, дополнительно, это будут доли процента, единицы процентов, доли, да, и кардинально ничего не изменишь, абсолютно ничего, и поэтому там бороться ради полпроцента, одного процента, это бессмысленно, в чем же тогда -то проблема? Откуда берутся 30% канона. Сейчас мы с вами продолжим. Дальше сейчас вот это вот убираем. И рисуем другую вещь. Значит, мы с вами рисуем график. Вот такой. Здесь мы ставим с вами обороты. Здесь мы ставим с вами момент. И рисуем механическую характеристику асинхронного двигателя. Вот здесь у нас стоит синхронная частота вращения двигателя. Здесь мы проводим так. Это момент критический. Это здесь момент пусковой. Вот здесь момент так называемый минимальный. Вот. А вот здесь вот, где-то в этой зоне, вот так, так проведем так, оп. вот это вот у нас с вами момент номинальный. И именно произведение вот этих вот номинальных, N номинальные, обороты P номинальные, у нас с вами равняется произведение N номинально, умноженное на m номинально и деленное на 9550. И мы получаем тот момент, который у нас указан на шильнике с вами. Вот в этой точке у нас приводится высокий КПД, высокие параметры, идеальный двигатель. Но в этой точке Двигатель работают с такой же вероятностью, как попадание ракеты ПО прямо в самолет. Ракета взрывается рядом. Поэтому двигатель в этом режиме практически не работает. Почему? Потому что всегда выбирается с запасом на просадку напряжения, на тяжелые эти, э, условия пуска и, там, и, так далее, и так далее. Поэтому реально двигатель работает в диапазоне. Вот в этом. Вот в этом. И он характеризуется, если мы возьмем P рабочая, напишем тогда, она будет у нас с вами меньше или равно P номинально умножить на 1,4 да, перегрузки, либо больше или равно 0,4 от P номинально. Вот в этом диапазоне она работает. Смотрите, что дальше получается. Значит, если мы на этот график с вами наложим график КПД, вот так, да, это вот график КПД, и здесь тоже вот его добавим, помимо n у нас с вами будет new еще, да? то получается, что он равен номинальному вот в этой точке, но если мы работаем в этой точке, вот в этой вот точке и вот в этой точке, то мы видим, что он далеко от номинального КПД. И чему же он равняется, значит реально КПД, если мы возьмем он колеблется где-то в пределах от 0,4 до 0,6 максимум. 40-60%. Понятно, что если 90% 0,9 добавить 0,3, получается 1,2. А если мы добавляем вот к этой, к этой величине, мы выходим на реальный. КПД. Значит, чем отличается КПД стандартного двигателя? Вот график КПД стандартного двигателя. От графика КПД совмещенных обунок в славянке. Малостью. Цветные, а ладно, давай давайте. Попробуем. Может красный заработать, да. Вот так вот. Его может. О, вот он. О, идет. Да? Поэтому у нас получается, что КПД у славянки.. Близко к номинальному диапазоне нагрузок от 0,4 до 1,4. Разница между этими величинами как раз и дает 30-40%. Где тут сказки? Задача стояла не вот эту часть поменять, а поменять график КПД. Теперь, что касается... Это мы сейчас с вами говорили об общепромышленном исполнении, двигатель общепромышленного исполнения, который мы используем. Что касается тяговых двигателей, в чем отличие? Тяговые двигатели, которые применяются в электротранспорте, они вообще работают на переходных режимах. И редко, когда работают в номинальном. Они либо в недогрозе, либо в перегрузе, либо в разгон, либо сброс, рекуперация и так далее. Да? В этой точке они практически не работают. Если это вопрос... Можно ли было стандартный двигатель вот с такой характеристикой КПД использовать в качестве тега Нет. Можно ли использовать вот с такой? Да. Это уже близко. И когда мне говорят, что вот асинхронный двигатель, у них КПД очень высокий. Извините, вы мне ответите, вопрос при нулевой нагрузке, какого КПД у двигателя? То, что на шилике написано, или равно нулю? Он не производит никакой работы. Ноль. О чем речь? Уважаемые эксперты, вы с элементарным разберитесь. И не придумывайте сказки, не навешивайте ярлыку. Вы разберитесь, вы специалисты. Вам самим не стыдно? Возьмите Копылова почитать. Да, есть Библия для... по электрическим машинам. Есть Библия машиностроителей. Это справочник машиностроителя, конструктора Анурьева. Есть Библия по электрическим машинам. Это справочник Копылова. И много-много другого написано. Вы не читайте механически, вы постарайтесь понять, что происходит. Теперь о том, что говорят, вот вы там это самое, там, двигатель вот такой, там там до невероятных киловатт, что это фантастика. Хорошо. Возвращаемся дальше. Вот у нас двигатель. Допустим, крутится у нас на 3000 оборотов. Используя формулу, подставляем мощность. Теперь мы берем на этом двигателе, повышаем частоту с 50 Гц общепромышленная поднимаем ее до 200 Гц, 200 поделить на 50, 4 раза, значит у нас обороты выросли 4 раза, если у нас здесь 4 раза выросли обороты, что и получилось с мощностью, у нас мощность выросла 4 раза, значит в этом же железе можно получить больше мощности, таким путем можно идти, Но некоторые предлагают товарищи, обсуждают в интернете, очень много, что можно вжарить туда током, раскачегарить, там, получить бешеную мощность из полутора киловаттного, с двух киловаттного получить 10-20 киловатт. Вот читаешь это, смотришь, думаешь, что возможно три варианта. Первое, я идиот, я лично я идиот. Да? Второе, то, что проектировщики, которые разрабатывали вот пакеты железа для электрических машин, ошиблись с расчетами. А третье, то, что те, которые заявляют это дело, ну, немножко, мягко скажем так, ошибаются. С чем это связано? А связано оно с тем, что вот здесь вот между ротором, ротором и статором есть воздушный зазор. И параметры машины, они характеризуются индукцией в воздушном зазоре, который обозначается как b. Вот он, индукция В воздушного зазора. Ну и она где-то равняется приблизительно одну Теслу. Так. И, соответственно, формирует магнитный поток F, который можно выразить как S, площадь поверхности, умноженная на B в воздушном зазоре. А через магнитный поток формируется вращающий момент. Но в то же время магнитный поток, равно как и индукция, они пропорциональны или являются функцией от числа витков катушки и тока, протекающего через обмотку. Посмотрите, что происходит. Мы взяли искусственно через контроллер, повысили ток в обмотке. Что происходит? Амическое сопротивление у нас есть, потери амической увеличились. Да? Ну и можно сказать, что они будут пропорционально сопротивлению обмотки, пропорционально температуре обмотки. И вроде бы все, можно там вжаривать. Но, как правило, забывают о том, что существуют потери в стале вот здесь. То, что мы говорили с самого начала. Что ж такие, что из себе представляют эти потери? Вот берем интернет. интернет, да? И в интернете мы, вот оно, видите, набираем марочник стали. И выбираем сталь, допустим, 24-12. Это очень хорошая сталь. Очень хорошая сталь. Для производства ее называют еще динамой. Да? И сейчас мы с вами посмотрим, какими же свойствами она обладает. Да? Вот мы ее вывели. Так, сейчас надо немножко пролистнуть. Чуть-чуть поднять. Да? Вот мы ее вывели. Да? Вот она. Вот смотрим. Тонко листовой холодный прокат, сейчас стабилизирую немножко, да? вот оно, тонко листовой, тонкий лист 0,35 миллиметров, вот 0,5 миллиметров, это то, что у нас в пакете, вот то, что я сейчас показывал. Да? И вот мы с вами говорили об индукции, мы брали вот потери, здесь вот при этой индукции, они у нас составляли 1,3 Тесла. Да? Вот при индукции в один Тесла, в один Тесла, вот то, что мы с вами писали, Потери составляют 1,3 ватт на килограмм. Но если мы с вами повышаем до полутора Тесла, то потери, потери у нас с вами становится уже 3,1 ватт на килограмм. Это значит, если мы пропорционально на 50%, 1,5 раза, да, повысили ток, то потери у нас с вами увеличились в два с лишним раза. Но 1,5 Тесла это не так далеко, это достаточно приемлемо. Достаточно приемлемо. А если мы поднимем до 2 Тесла, там все это вылетает катастрофически. Потому что если мы с вами построим график зависимости B от H, индукции от H, то получим вот такую вот картинку. Вот у нас средняя линия на намагничивания идет вот так. Да? Это вот Петля гистерезиса, которую может помнить из школы. Да? Вот она уходит. И что получается? Если мы с вами работаем вот до этого участка, у нас все нормально. Если дальше, у нас с вами идут только потери. Потому что вот здесь у нас с вами B, индукция, а это H. Напряженность, да? Значит, мы с вами что? Теряем пустую. Мы приводим к тому, что увеличиваются вот эти вот потери. Все. Поэтому говорить о том, что можно просто так подал больше тока, выдавить оттуда колоссальную мощность. Да, получите некий прирост. Почему? Потому что у некоторых сталин, в частности, у мы дали, у него характеристика идет все-таки вот так вот чуть-чуть. Да? Нужно для того, чтобы припуски были. Он вообще не выходил Вот здесь получаем. Но в Бельдиси, как и во всех остальных такие стали практически редко используют. Дорогое удовольствие. Поэтому стараются применить более дешевые стали. И там потеряли намного больше. Поэтому не надо полагать, что разработчики этих пакетов глупые ну, были или в чем-то заблуждались. Ошибка. никто там ничего не заблуждался. И в тупую просто такими вот механическими действиями добиться разительного эффекта невозможно. Да, некоторые развлечения получат, Но при этом КПД вы потеряете очень сильно. А стоит без этого платить такую цену? Может все-таки надо подумать и применить другие способы решения. Да, это не так просто. Да, это тяжело. Да, тут нет очевидных решений. Да, ничего этого нет. Поэтому в лоб эта задача не решается. Надо прикладывать определенные усилия. не надо фантазировать, ребята. Прежде чем, уважаемые коллеги, прежде чем что-то придумать, надо вот зайти хотя бы в посмотреть информацию, попытаться разобраться. И когда вы даете экспертное заключение, говорите, что здесь аферисты, что-то пишет о том, что в жизни существовать не может. Вы ну, придите, с вами поговорим, да. разберемся. Попробуйте тихо. попробуйте двигать его в лабораторию. Приходите, давайте вместе. А так рассказывать сказки. Понимаете? Можно очень просто попасть в очень смешную ситуацию, очень смешную ситуацию. И еще что хотелось бы. Исторически в России так складывается, что разработчики бегут в этой страны. Можно рассказывать про власть, можно рассказывать про кого угодно. Причем здесь власть, власть занимается другими вещами. Понимаете, вы сами так можете душу, что то что никто не захочет здесь остаться. Я при первом предложение предложении уехать. Поэтому будьте толерантны друг к другу. Разработаем и всем стране если где-то ошибки, разбирайте. И вот один человек сказал, разработчик, очень правильный мысль, вещь. Он сказал, я видел далеко, благодаря тому, что я стоял на плечах титанов. Любой, который станет на фундамент, на плечи титанов, которые создали базу сегодняшнего дня, будет видеть дальше никто. Поэтому, ребята, не, не крушите под собой все. Встаньте да? на плечи тех, кто создал сегодняшний день. И постарайтесь посмотреть, туда. Они не плеваться по сторонам, забираться на плечи Титана. Надо не для того, чтобы плевать все, кто туда подходит. Кто-то куда ветер долетает. Всем спасибо. До новых встреч.